В университетскую клинику Казанского федерального университета прибыла хоккейная команда Тоу из Китая с целью пройти медицинское обследование перед хоккейным сезоном. В кабинете функциональной диагностики хоккеисты создали электрокардиограмму. Ритмы сердца и частота пульса проверяются в покое и под нагрузками. Если прибор фиксирует изменения в работе сердца, пациент немедленно направляется к врачу. Чужая. Здесь очень высокий уровень. Здесь очень хороший врач, его отношение к пациентам. Если есть какие-то вопросы, то он с легкостью ответит. Часть медицинского обследования игроки уже прошли в Китае, где уровень медицины довольно хорош. Но несмотря на это, уровень предоставляемых услуг в университетской клинике оставил ребят под впечатлением. Мы с удовольствием проходили обследование. Здесь очень хорошие условия и высокий уровень предоставляемых услуг. Возможности университетской клиники позволили игрокам в кратчайшие сроки пройти обследование и подстроились под график ребят. Игроки китайской хоккейной команды Ценк Тол обследованием остались довольны. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.